Друзья, рад приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами обсудим ту тему как же добавить в Apple Pay вашу карту оплаты и как ее использовать без Face ID, а просто прикладывая ваше устройство как по чипу на картах. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. ситуации, конечно, такие, что это не всегда работает благоприятно. Почему? Потому что есть различные друзья, если помните, был такой видеоролик там с арабом, где что-то скупились, по-моему, в Макдональдс. Он просто взял терминал, подвел к его телефону и карта считалась. Это называется добавить экспресс оплату. Как раз экспресс оплата работает без подтверждения Face ID. Как ее сделать, сейчас я вам покажу. Так, куда же нам уже зайти? Заходим в настройки, опускаемся ниже, находим раздел Violet и Apple Pay. Вот, и наше меню это экспресс-карта, вот сюда, у нас уже здесь есть карта, если вы ее закрепляли для оплаты Apple Pay, просто переключаем с пункта на нет на карту, все, у нас проходит верификация по Face ID, возможно у вас по Touch ID, и ждем вот этот момент, после того как она принялась, все, нам здесь пишется, выбранная карта будет работать автоматически, не требует Face ID или код пароля, просто поднесите iPhone к поддерживаемому считывателю. Все, вот данная функция у вас работает. Вот и все, друзья, как сами видите, ничего сложного нету, просто переключаете, буквально пару пунктов зашли и все, это в принципе работает. Если не хотите пропускать мои новые видео, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик и оставьте ваш положительный комментарий, для меня это будет очень приятно и мотивировать на последующие видео. Дальше больше, скоро увидимся. Energy.